Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и мы в гостях у Владимира Николаевича Почеевского. И сегодня мы ответим на вопросы, что такое водородное топливо и как новый вид энергии можно приобрести или получить. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Вот расскажи все-таки интересно о тех разработках и о том озарении, которое тебя посетило по поводу альтернативных источников энергии, в том числе и водород. Все сейчас переходят на восстанавливаемые источники энергии, да. потому что нефть стала очень дорогая, газ тоже а дороговат стал, да. добыча его тоже, это когда-то оно иссякнет. И, да, и по-любому придется переходить, ну, что, на водородное топливо придется или же на восстанавливаемые источники энергии. Один источник энергии я придумал еще в 2002 году восстанавливаемый источник энергии. Он назывался у меня электрогрядка. Вот. И также я начал дальше его продолжать разрабатывать, но э, в 2004-2005 году в Нидерландах смотрю, уже повторили мою <laughs> вот эту okay. э, электрогрядку, да, повторили, значит, ее, только ее, конечно, сделали огромную, вот, она успешно начала выдавать электричество, так же, как ветряной двигатель, и так же, как, например, солнечная батарея. Вот, то есть, как бы заменитель вот этих солнечных батарей. Всё. Но они немножко не учли. У них там надо постоянку подавать водяную пыль. То есть, всегда надо, вот, чтобы влажный воздух проходил сквозь это устройство. И тогда оно начинает генерировать электрический ток. Я первую, когда электрогрядку сделал, то она в виде трубочки, там заполнен ацетон внутри был. Немножко пары ацетона были, значит. Да? Два разных металла противоположных. она спокойно выдавала где-то 800 милливольт, ну, около одного давала и я ее применял просто для выращивания огурцов помидор вот то есть получается что когда ты подключаешь это устройство к листьям растения один провод и что интересно плюс земля плюсовой металл в землю, а минусовой к растению. движения увеличивалось где-то в 5-6 раз у растению. Почему я сейчас называю все своим фамилией? Потому что много мошенников появилось, они начали наезжать на изобретателей, и с них берут большие штрафы, они просто делают как? Какая-то фирма патентует свое изделие, и потом предъявляет изобретателю, что ты это делаешь, что, зачем ты это продаешь, зачем ты это рекламируешь, так как вот у нас патент на это есть. Да. Я просто попал в такую ситуацию, да. с меня три лимона хотели да. забрать, да. такая фирма называется «Законный бизнес», так что, да. уважаемые изобретатели, остерегайтесь, да. вот, и поаккуратнее, всю свою информацию выносите в интернет, как я выношу, и все, интернет – это наша защита. И сейчас я вам покажу вот мою... Разработку в этом году. Я уже там есть плазменная, вот гидроплазменная электрогрядка. Покажу, как она работает. Принципы ее работы угу. вот она состоит. Вот мне это электрогрядки они состоят из двух металлов. Угу. Вот эти электрогрядки. Смотрите, что интересно. Мы сейчас одну из электрогрядок подключим к тестеру, так. включаем милливольта. Там подсоедините. Включили милливольт. И что мы обращаем? Ноль у нас показывает. Да. Видим же? Да. Как это устройство работает? Значит, это устройство ставится около земли. То есть 10-15 сантиметров от земли. Ну, если мы возьмем, подадим сюда сырой влажный воздух, вот, влажный воздух сюда подадим, мы руку и немножко дотронемся влажную. Сделаем влажную её слегка. Смотрите, получила 600, больше 60 милливольт. Если будет больше сырого воздуха, например, который идет на расстоянии 15-20 сантиметров от земли, как обычно ставится электрогрядка, там до 1 вольта доходят. Вот. Это держится, когда есть сырой воздух. А сырой воздух около Земли постоянно. Утром, когда нужно растению, ну вот эта точка росы так называемая, вечером. Вот. А когда сильно светит солнце, растение не растет. Оно ночью в основном растет. Вот. И вот мы видим что оно как раз она как бы автоматической электрогрядкой получилась. Это плазменная электрогрядка Пучеевского. Напряжение у нее минимальное здесь, но она дает именно то, что растение не сожжется. А сокодвижение у растений где-то примерно 150-180 милливольт у растений, у огурцов возьмем, например. Но если мы подадим на них 600 милливольт, mm -hmm. то сокодвижение в три раза увеличится, заморозкам он уже не так подвергается и начинает он быстрее плодоносить и урожай очень хороший мы собираем. А вот такое изделие на, на одну грядку оно это, или это вот ну, такой провод большой можно на, на целый наматывать? гектар? Вот, то есть мы ну, берем, есть намотка... вот это у нас генератор. Когда шину сожгешь, да, э, вот это, это есть такая проволочка в шине. Вот эта проволока она годится для электрогрядки. То есть, вот эту проволочку мы подвязываем к плюсику и 5 сантиметров под землей пропускаем хоть на гектаре площади. От каждой проволоки она действует на 2 метра. А. То есть, 4 метра, ты захватываешь площади Площадь. уже. Да. А вторую проволочку мы вешаем на расстоянии 20-30 сантиметров, палочки на втыкали. И второй провод мы привязываем у нас по воздуху он идет так. над растениями. Так. И когда растение поднимается до этого проводка, касается до него. Угу. Вот, и все. И оно начинает уже у него сокодвижение растение увеличивается в несколько раз. В этом году я вырастил 5-метровый подсолнух разность потенциалов металлов вот здесь идет у меня есть технология плазменная электрогрядка вы можете это все угу. пожалуйста у меня взять это все на сайте Конечно. скачать и спокойненько сделать себе такую электрогрядку А ты не знаком с Красновской установкой немножко он добавляет немножко масла добавляет воду. Ну, красновский. Как ну, да, там... Немно, да, немножко масла добавляет, масло, потом, да, солярка, он, потом да, начинает это все солярку, начинает это все хорошо в своем приборе взбалтывать. Возьмите миксером это хорошо взбейте, у вас да. получится мутная белая жидкость смесь. такая, смесь, да. смесь. Она неустойчивая, то есть она уже вечером у вас посмотрите наверху опять. будет масло, здесь да. опять вода разделится, но вначале она часа 3-4 она прекрасно держится. Если да. будете под большим давлением, под давать ее в топку, парсунку, да. Да, в порсунку, то у вас, конечно, будет происходить возгорание, все будет хорошо, но маленький минус, что еще получается, там реакция получается такая химическая кислота вроде серная получается и конечно котел у вас быстро выйдет из строя а, ну вот, вот. Да. нет ну это ерунда все да. вот у меня водородная ячейка Пачиевского так называемая да, интересно. вот она она идет да. водородная ячейка Почиевского. это та же электрогрядка только по другому сделанная немножко выполнена очень просто. так примитивно я ее сделал с нее можно получать как электричество так также получать чистый водород смотрите мы ее опускаем просто Просто мы ее поставили сюда. И, и сейчас я возьму тестер. Вот он, тестер. Вот обратите внимание, уже пошел, видите? Водородик начал выделяться. Сейчас он будет выделяться еще активнее. Вот. Если мы подключаем сюда тестер, ставим его. Значит, вот он у нас плюс. Идет. Вот он идет. Минус. То есть у нас получилась батарейка. 1,2 вольта. Видим, да? 1,2 вольта. Ну, мало-то этого, что 1,2 вольта. Ну Посмотрите, он, он еще начал выдавать ампераж. 42 миллиампера. А если дольше постоит, у меня доходит до 100 миллиампер одна ячейка выдает. 10 ячеек, это получается 1 ампер при 12 вольтах. Вот так, уважаемые друзья. Что можно сделать ну, вот из водород, возобновляемых водород. источников да, энергии? Можно То есть вот эта конструкция как раз в печку хороша. Ну, прекрасно. Если а... под... здесь надо минимум надо в печку полностью поджигать водородом, это кощунство. Нет, отвод, отвод в печку. Отвод в печку. Ну, Вы просто... делаете в поддувало, делаете такое устройство, ставите и перекрываете его еще крышкой, чтобы сильно сырости много не шло в печку. Ну, вот. А чтобы выходил только водородик ну, немножко здесь, под угли закрыти, попадал да вот трубочки. так закрываете не надо трубочку просто у вас поддували стоит прикрываете да. поддувало как можно сильнее немножко оставляете и вот у вас пожалуйста пошел сырой воздух под угли дров угу. вместе с водородом и у вас дрова будут в два раза у вас именно что дрова будут углями оставаться очень долго но они еще будут выдавать тепло уважаемые друзья мы столь интересную беседу провели и столь интересные вещи понаблюдали которые вы можете спокойненько на сайте а, Пачеевского да. увидеть и повторить это за маленькие донаты, которые нужно вот на поддержание, да нет, а поддержание деятельности. Я просто пожертвования, я не продаю да. ничего. Ну, донаты, а, я просто, да, да, а я дальней, дальнейшие произвожу разработки, чтобы усовершенствовать это. И, и это правильно. И мы будем сотрудничать с Владимиром Николаевичем. А, много чего полезного, думаю, людям отдадим. Итак... Подписывайтесь на наш канал. С вами был Вичезар в гостях у Владимира Николаевича Пачеевского. До новых встреч. Я надеюсь, мы еще встретимся и поговорим. До свидания.